Мы путешествуем некоторые из нас вечно, в поисках других мест, других жизней, других душ. Если вы сосредоточитесь на том, что оставили позади, вы никогда не сможете увидеть, что ждет вас впереди. В импульсе путешествия есть что-то такое, что заставляет вас хотеть просто продолжать двигаться, никогда не останавливаться. Not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining out, I keep making sound Go another round, bitch I'm legend bound Can't stop me now